Черный маг, ну червей? бля, не хотел сказать, прости, пожалуйста, этот сатанист. Иисус. Это чё, Баста, нахуй? <сёк> чё такой серьёзный? <сёк> Алло, блять, улыбнись. Я боюсь. <сёк> Мне страшно. Тебя <сёк> вообще размешать можно? Главное, чтобы вы не боялись. Блю. а реально страшно. Привет, товарищ Егор Летов. Ты похож на Егора Летова? Серьёзно. Антон Шандерловый. Но я его переключала, потому что он О, великий Амонра, ра Мы тебе поклоняемся! Мы готовы поклоняться тебе наш храм-лод. <смех> Здорово, ведьма! Здорово! Здорово. Здорово. То, что для меня самое страшное будет, это когда мама злая. Вот что самое страшное. Это не картина. Вау. Очень красиво. Вау. Кто такой? О, Господи, ты кто-то Ой... Мне страшно. Да ты не бойся. Блин, подожди. Скажи, мне страшно. Страх, это наше... самое... сокровенное. А, правильно я понимаю, ой, ой, ой Шандр Лавей, возможно? Возможно. Что вы тут делаете? Вы, вы наверное, долго меня искали, да? Поэтому не переключаете. Вы видели, очень много людей, которые меня заведут, да? Как спросят, какой капюшон у вас, почему у вас такого размера, спросят, что у вас с глазами, например, зачем у вас борода такая, что вот у вас мешки под глазами, может быть, Солнце. они видели в этом капюшоне как бы спросят почему у вас такие брови странные такие вот почему там впадинка над, над над правой бровой. конечно понимаю такая небольшая загрудинка такая и рядом тоже поменьше есть вот такая припухлость небольшая какая. что вы отвечаете? Вынесете какую-то дичь? <свеч> Да <Данья>, нет, прикольно. Из-под Давай. Давай в моргалку. Кто моргнет, тот проиграл. Привет, бабоешка. Здравствуй, Мано. Я пришел прямо из-под нее. Ух. ты Я... Любовный содиал. Привет, ты моя смерть? Его ты... Слышь? <сеет> <сиет> Бля, я бы... тебя прикольно. мне <сиет> Стало, минуту. <сиет> Приятного ответита. <сиет> не себе. Извиняюсь. Выблёк он, бух. Выблёк он, бух. Бля, надо серьёзно Добрый вечер. Приятно. Нет, короче, ]まあ, <hransin> Страшно, господи! О оно пришло! Оно пришло! Ух ты! ты. Настоящий? Да кажуманная, жизнь-то манная! Когда рядом плечо брата, надежный случай автоматом! Шаха старая, колеса гнутые, а нам похо мы ебанутые. Нас было семеро, моя и моя шестерка. Ой, в пизду, не. А что-нибудь свое сможешь? Бля, нет, я постарался. Не в пизду, мне страшно в пиздец. Короче, до свидания. Вау, это прям как с фильма. Из фильма. Из какого фильма? Пожалуйста, не покай так. Блять, это Нет, ну выглядит здорово. Ну, это пугающе. такого. Только не напугай, пожалуйста. Да. Ой, Ой, да ну. Блядь. господи. Иисус, я тебе с ума не сошла. Это демон. Что это заходит? хуй? переключай нахуй, он сейчас убьет Вы все грязные. Красители. Вам не искупить все грехов до самой смерти. <связи> Знаете, как узнать, что вы грешен или нет? Как? Если вы сейчас можете услышать то, что будет исходить из моих уст и ни одна мышца вашего лица не дрогнет, значит, с вами все в порядке. Я готов. Все Поздравляю. Фу. Спасибо. Ма! Ма! Я не грешу!